Там действительно мало вещества. Ну, так я накидывала, а потом, когда начинаю вот Ну это, значит и этого диванцы. мало. Значит, и этого мало. Просто-напросто мало вещества. Надо не побояться и заложить вещества достаточно. Нет, не перевела, а не дозаложила. Я мультифину, когда провожу, она уходит. Нет. Я мужчину довольно. Нет, ты просто не, не заложила вещество. Не достал. Но надо привыкнуть к тому, что масло пишет вещество. И вот смотри, вот здесь есть угу. идея отражения, да? Да. Когда есть вещество, смотри. Как легко создать эту идею. И когда есть вещество, оно прекрасно закладывается. А вот я добавил сейчас, цветнил слегка. И появляется идея облаков. Причем, ты видишь, красноту добавил в оттуда. Появляется идея облаков. И есть что месить. Смотри, даже соплю краски не прогоняю. Остается на холсте. А вот наши, наша содержательная часть. Темный угол между двумя плоскостями. Да? Темный угол между двумя плоскостями. Частично он отражается, этот угол. Где-то здесь вот таким образом. Смотри, когда есть вещество, как легко да. с ним работать, да. ты просто его да, не должен А у меня постоянно вот эта проблема, с ним постоянно не, не доложить да. Мы же привыкли выдавливать сколько раз, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть да? Я уже по несколько раз выдавливала краски. Куда ну? мы все делаем? Мы такое впечатление, что мы не понимаем друг друга. Я говорю про вещество, а ты говоришь я несколько раз выдавлю. Можно несколько раз выдавить по ти ти ти ти ти Несколько. Опять за свое. Не, ну я не ну, смирись. Смирись. просто. Смирись. Мне просто понять, что они так тяжело. почему. Мало вещества. Чего же никогда, да? Геометрично. Геометрично. геометрично, смотри. Формируется рисунок? Угу. Причем посмотри, как приблизительно, но выразительно, правда? Также и светлотики на этом всем. Уже можно какие-то цветики подкладываем. Вот этот набросковый характер, посмотрите, как он звучит. Звучит? Звучит. То есть он звучит архитектурно, да? Но мы при этом делаем не чертеж, не архитектурный проект, не чертеж, а делаем... Настроение пятен, настроение этой архитектуры. Согласны? Вот в таком духе продолжаешь. И, кстати, о белом. Смотри, там есть еще очень белые места. Особенно, когда у тебя на палитре появится белый. Ты прямо будешь брать, смотри. Раз. И у тебя появился свет, да? Свет. Причем, я удавил, ты видишь, мастихином вещество, которое положил. И появился эффект светящегося, да, mm -hmm. удавленная густота белого светится, эту же густоту, опять же, когда у тебя появится она на палитре, mm -hmm. ты будешь и здесь в таких местах тоже докладывать и удавливать. Вкусно? Mm -hmm. Мерцательно, да? Ну давай, mm -hmm. да не будет этого, ладно? Mm -hmm. Ничего ужасного не произойдет, если будет некоторый перехлест рисунка. В лучшем случае ты можешь себе чуть-чуть потом деликатно вот так помочь. Вырезаем. Но еще посмотреть, нужно ли так корячиться. Хорошо. Но вот так вот рисовать мастихином не надо. Ну, я да. Пусть какие-то лишние движения там сформируются, пусть, пусть это будет как будто ты лепила из, пла... из глины это все, а не э, чертила, понимаешь, пусть оно мерцает, пусть где-то переход не, не точный, а какой-то, смотри, даже вот я сейчас, допустим, наметил, наметил, даже добавил вещество, а потом взял и сбил. Ну, чтобы не было такой четкости, mm -hmm. избил, чтобы не было такой четкости. Ты понимаешь? Чтобы мерцательное mm -hmm. сохранялось. Здесь мы его все видим потеки, да? Поэтому к этому же надо просто прийти. Вот копируя, копируя экспрессивную живопись, mm -hmm. ты приходишь к идеи. Обобщений. Да, отбора, отбора, который делает художник. Понимаешь? Угу. Он же делает некий отбор. Угу. Он не все подряд калякарит. Вот и хочется этому научиться. Правильно. Как отбирать то, что нужно и то, что не нужно. Раз. Вот смотри. Вот здесь Я оно пыталась. в принципе немножко списывается. Посмотри. Угу. Я положил и раз, разбил. А вот здесь не списывается. Дырочка, да? Колоколенки. Чуть-чуть прорисованный, а дальше мутный. Сочетание прорисованного и мутного всегда красиво. Некое напряжение тональное, контраст. Вот в этом месте. Некое напряжение. Оно у него нечаянно произошло. Он оставил, его, поскольку оно ему понравилось. Это напряжение чуть-чуть поддержано и, и темным, и светлым. Вот, например, идея пятна. Смотри, оно, оно у него тает. Как бы даже и воздух освещен этим цветом. Ты понимаешь? То есть как бы растаивает, но в одном месте не растаивает и виден намет на чертеж. На какой-то поясок виден намек да ну и там же не очень mm -hmm. yeah. ну вот вот учись у него вот этим намеком два напряженных промежуточка каких-то И посмотри, как, как это все мерцает одно в другом. Вот этому, в частности, надо. Ты понимаешь? Это же красиво. Ну так чуть-чуть приблизительно. Ну и что? Очень крупным не рисуй вот эти вот, эти вот башеночки. Смотри, они... Чуть заслоняют подножие вот это. Вот такое что-то там. Ну давай в таком ключе. И вот, кстати, то, что освещено на земле, вот эти струйки света. Смотри, еще раз. Положила их, удалила. И они стали солнечными зайцами. Правда? Игорь, а можно сразу по, по конкретному вопросу? Да? Вот дома, когда вот такие вещи делали, вот здесь красиво, а дома вот он прям вот кусками вот так вот пачкается, это из-за того, что вот... Мы сегодня с тобой столкнулись с тем, что ты да? не, не додала количество вещества, и причем несколько раз не додала, вот прямо ну, не додала, не додала, правда? Угу. Поэтому постарайся додавать. Угу. Вот идея отражения в воде. Вероятно, дождяка, вероятно, отражение. Частично бликует и нет вертикали, есть горизонтали. Иногда можно и вот так оставить сопельку. Звучит? Есть еще очень красивое пятно вот это фонариков. Потом деликатной кистью расчертишь на, на содержание. вещество можно вот так удалить и тоже еще посмотреть удаляя не получилось ли чего красивого то что оно рассеивается по-своему это красиво правда ну давай так и уже все что должно быть переместиться ну а там небочка заложишь Прозрачность вот этого пятна, там, смотри, прямо одно за другим. Может быть, идею или облака, или света врывающегося, а может быть, действительно, вот так вот облако туда загнать. Нет, лучше просто света. Ну, нарисуешь вот этот маленький вот здесь. Вот, вот здесь какая-то архитектурка. Архитектурка и свет на архитектурке. Смотри, свет любит густую красочку, правда? Может быть там антенки какие-то. Вот этот элементик здесь, прямо тоненькой кисточкой чуть-чуть порисуешь там красивый элементик. Вот этот поясок у храма чуть-чуть обозначишь, темнятинку, смотри, помощнее обозначишь, можно плюс коричневый. Поскольку эта площадь здесь не может обойтись без человека, да? Угу. Самое главное, что густота краски и хотя бы приблизительный силуэт Да. И тень, и отражение может быть. Согласен? У -у -у. Вот таких козявочек еще. В том числе может быть даже совсем махоньких там вдали. у пару акцентных звуков дашь, все, и готов. бер бель Пока не разрешается просто. Что это? Основание. Обычно основание чуть повыше. И такое. Либо уже такое монументальное, либо вот такое худенькое. Поскольку это металл, то оно еще и бликует. Сделаешь. У нас, что он не очень-то увлекается вот этим вот. То есть он так. Отнес все. Чего не нарисовала эти красоты все? Которые там чуть-чуть виднеются. Ну, хотя бы так. Потом там какая-то сложная архитектура. Хорошо, что там просто размазано. Отлично. Ну, не знаю, если хочешь где-нибудь еще пару акцентиков, да и... Ну, мне кажется, как-то будет, вот, ну, не, не, не знаю, мне лично вот как-то прям... Как как если... вот, значит, мутно, значит, мутно. Мешает. Значит, мне. пусть будет мутно. Либо как-то больше прописывает либо там бьет меня, не знаю. Ну, тогда выписывай. Выдевай. Если знаешь, что Я там выписывают, подписывай. А вот это здесь вот можно что-то, я не знаю, сделать? Я пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Так вот что ты вот пытаешься, если ну, там ничего нет, да? Ну, а та пустота какая-то нет, разве? Вот сделай вот такое же, что у него. Бессодержательное пятно. Зачем тебе содержательное пятно? у ну, нас как нибудь красиво получается на ну, лишь бы оно нравилось, потому что, если ты будешь знать, вот что... так хорошо. Ну, вот, ты что-то там.